Это Афонтова новость, новости. мы продолжаем выпуск. Прямо сейчас поговорим о дорожном ремонте с нашим гостем в студии. У нас в гостях Егор Фролов, представитель Федерации Автовладельцев и народный контролер. Егор, здравствуйте. Добрый вечер. Вы народный контролер, и, конечно, первый вопрос, который я хочу вам задать, он связан именно с этим. Как проходит вообще ваш именно контроль? Как проходит вообще распорядок дня? Вы приходите, видите яму, фотографируете дороги некачественные, отправляете? Вот расскажите поподробнее, как это Нет, себя на самом происходит. деле, а, тот контроль, который осуществляют э, те общественники, которые входят э, вот в этот контроль. Они его осуществляют в момент, когда ну, непосредственно просто проезжали мимо, либо люди, те, которые заинтересованы в этом контроле, проживают рядом. То есть они каждый день это видят. Любое замечание, которое они увидели, там, прогуливаясь вечером, тут же это за закладывают во внутренний чат, который существует и создан для народных контролеров, причем эти чаты разные, там один по правому берегу, другой по левому берегу, ну и там есть по районам э, эти чаты. Если говорить про меня, то я могу рейды проводить каждый день, то есть я их провожу, фиксирую те факты, которые я вы, вижу. вы, извините, перебиваете, целенаправленно выезжаете в определенный дом? Я момент. целенаправленно проезжаю, про, проезжаю, провожу рейды, плюс э, те люди, которые меня знают, то есть наши активисты, они также часто там проезжают какие-то замечания направляют. Грубо говоря, мой опыт 10 лет, который я занимаюсь общественной деятельностью Федерации Автолейцев в России, он уже складывается так, что я могу проезжать мимо и видеть уже все замечания. То, что касается вот, тротуаров, бордюрных камней, высоты и всего остального, если я вижу и подозреваю, непосредственно останавливаюсь, замеряю, вижу какие-то факты наклона, вижу, насколько уплотнен асфальт, вижу, как, какой асфальт уложен в нижний слой. То есть все эти замечания непосредственно тут же фиксирую, передаю. Причем я, я передаю не в чат, который создан внутри, а в департамент городского хозяйства. Если реакции от подрядчика нет, то, естественно, она выходит в социальные сети. Ну, и как вы заметили, наверное, эти чаты, может быть, для этого и созданы, для того, чтобы не поднимать шум среди вас средств массовой информации. Но вообще это эффективно, как вы считаете? А, с точки зрения каких-то вот таких замечаний, которые действительно там валятся кучей, это эффективно. Когда ну, непосредственно подрядчик боится, что сейчас это выйдет в публичное пространство, они тут же это исправляют. То есть сама суть, ну насколько мне стало понятно. Это как раз исправить до того, чтобы это не стало достоянием общественности. Чтобы вот эти контроллеры увидели, тут же исправили и никаких ни у кого замечаний не было. Но на самом деле, хотелось бы сказать, что вот этот контроль, он ну, не повлияет на качество асфальта, который на сегодня используется. Тот битум, который используется в асфальте. Тот щебень, который контролер может не знать, да, какой щебень, где должен укладываться на тротуаре. Насыщенность асфальтобетонной массы он тоже не увидит. Ну, конечно, это потому, что еще надо знать, правильно? Да, я, и говорю, я и говорю, да, тот опыт, который у меня есть, я его уже сразу вижу. А, к примеру, вот на последнем выездном совещании, которое было вчера, на улице Свердловской, там были факты, э, возили э, человека на коляске, и он проверял, как удобно ему или нет. Но ну, вот, пожалуйста, на то, что э, подъезжая к пешеходному переходу, его коляска начинает выкатываться на проезжую часть. Но ну, на самом деле, э, там были представители ОНФ, мы вместе с ними зафиксировали, что там угол наклона а асфальта на тротуаре, то есть тротуар не сделан как с понижением, он сделан сразу с наклоном на проезжую часть. Это очень опасно для, для людей, которые передвигаются на колясках. То есть коляску может просто выкатить на проезжую часть. Ну, сам человек может не справиться, но ну, и может случиться ДТП. Эти факты мы тут же фиксируем. давайте вот поговорим о ваших примерах. Например, что вы отправляли? Вот сейчас давайте посмотрим и проанализируем. Давайте. Были сейчас фокус... у нас на экран на, нам поведут. Итак, вот здесь сейчас мы видим это. Так, я плохо вижу. Да, ну вот сейчас нам предвинут. А, это был сделан срез асфальта, да. зафиксировали, ну, насколько он идет, и расширение проезжей части уже на выезде э, за город. То есть, ну, замеряли, соответствует, ну, то есть, какая была ширина и какая должна быть. Угу. Есть, э, это замечания были в районе, по-моему, поста ГИБДД где начали уже проводить фрезеровку асфальта, но не подготовили, не убрали бордюрный камень, который существовал около ГИБДД. Ну, то есть мы его назвали так, как таковым зубным кариесом асфальта бордюрного камня. Здесь также выезд уже из города, ближе к цели, также фиксация того, как уложен щебень, но, к примеру, там у наблюдателей начали возникать вопросы. А почему не произошло уплотнение нижних слоев? Ну, якобы просто высыпали. Угу. Тут, здесь тоже, да? Здесь, да, уплотнение начали тут же делать уплотнение, это тоже зафиксировали, что, ну, все-таки прислушались, начали работать в этом направлении. Есть, Получается, вы делаете фотографию, отправляете, и вот мне интересно, как быстро и оперативно вообще реагируют на это подрядчики? Подрядчик заинтересован, быстро среагирует, еще раз повторюсь, для того, чтобы это не стало достоянием общественности. Именно поэтому контролеры, они пытаются всячески участвовать, потому что они тоже заинтересованы. В основном контролеры это те, кто проживают в этих районах, и они непосредственно очень часто присылают там. То бордюрный камень близко не поставили, то его под наклоном поставили, то, видимо, не хватило куска бордюрного камня, и между ними залили бетон, то есть ну, полное безобразие. То там есть факты, как ну, вот, около поста ГИБДД сказали: уберут бордюрный камень, хотя уже начали укатывать э, черновой асфальт. Естественно, начали возмущаться, этот черновой асфальт убрали. Та же Стелла на въезде в город Красноярск, которая ранее была там, с гранитой, ее раньше видели. Сейчас она заросла деревьями, никто за ней не ухаживает. Буквально вот вчера на совещании. Я все-таки уточнил, будет ли это сделано за счет подрядчика. Насколько ответил руководитель Средловского района, Он сказал, что это будет сделано за счет а, города а, в рамках благоустройства. Стеллу, во-первых, очистят ее, благородят сделают ей освещение. Ну и таким образом. То есть свежая дорога будет с приветствием города Красноярска, с красивой стелой, ну, на которую просто ранее не обращали внимания. То есть, скорее всего, администрация города ранее вообще про нее забыла, потому что она заросла ведем, деревьями. Да. Да. а Вот у вас ответственность о это какая-то а Общественный контролер на основании федерального закона 212 об общественном контроле не несет никакой ответственности, он не, не обязан, то есть обязан не мешать производственным работам, не лезть в опасные участки, причем каждый контролер расписывался в журнале безопасности. И о том, что он ознакомлен с безопасностью на производстве. А также любой контролер, даже на основании федерального закона об общественном контроле, имеет полное право как зафиксировать, как опубликовать, так заострить надзорные органы. Вот, к сожалению, время эфирное подходит к концу. У меня последний вам вопрос. Могут ли как-то взаимодействовать с вами простые жители? То есть, допустим, да, они видят яму или там видят, например, что что-то не так происходит. Они как-то могут вам фотографии высылать? Конечно, были факты, как на Свердловской улице начали укладывать черновой асфальт. Причем ну, там сначала проходил ямочный ремонт, не было подгрунтовки, потом начали делать черновой асфальт, не было подгрунтовки. Жители к нам обращались, спрашивали, а вот это правильно? Естественно, это не может быть, чтобы укладка асфальта производилась без подгрунтовки битумной смеси. И эти факты мы также тут же передавали, буквально там через час уже люди писали, что начали поливать. Спасибо большое, ну, дорогие телезрители. Если вы видите где-либо какие-то нарушения, вы можете без проблем найти Егора Фролова в социальных сетях и отправить свою фотографию, Ну а дальше уже э, будут разбираться.